Здравствуйте, друзья! Сегодня, в преддверии конференции «Взрывные методы интернет-продаж» у меня выдалась возможность задать пару вопросов одному из самых активных организаторов этого онлайн-марафона, успешной бизнес-леди Натальи Теленковой. Вопросы, связанные с эффективностью продаж, Наталья знает не понаслышке. Все, что она говорит, она узнала из собственного опыта, можно сказать, оплатила своими собственными деньгами и жизненной энергией. Наталья, добрый день! Добрый день, Михаил! Добрый день! Как я понимаю, сегодня вы выступаете не только как бизнес-леди, но и как бизнес-тренер, передавая людям свои знания и навыки. Скажите, что побудило вас этим заняться? Не боитесь сотворить себе армию конкурентов? Нет, не боюсь, потому что интернет сейчас замечательное место, где можно себя реализовать в большей степени даже, чем в офлайн. Потому что есть очень много маленьких ниш, в которых можно себя позиционировать тем или иным способом. Да? И я считаю, что то, что даю я, да, то есть, ну, могут давать, конечно, и другие люди, но то, как я это даю, к счастью, это невозможно повторить. Поэтому каждый человек индивидуален. Один расскажет о продажах так, второй расскажет о продажах по-другому, а третий даст такую тренинговую программу, которую повторить никто уже не сможет. Я сторонник именно практических вещей. И стараюсь давать так, чтобы людям была польза, а это можно только в том случае, если человек сам этим проникнется. – Понятно, спасибо. А почему вы рассказываете именно о продажах в интернете? Ведь по идее людей в нашей стране, которые еще не имеют доступа в сеть, еще больше, чем активных пользователей сети. Вы не ограничиваете таким образом свой бизнес? Нет, не ограничиваю, потому что в интернет приходят, скажем так, тренды живые, на них нужно ехать куда-то, да. А в сети сейчас гораздо больше людей, чем в моем родном городе Коврове. То есть вот пока я тренингов в Москве не провожу, да, я еще не насколько выросла, и скажем так, люди, которым нужны навыки продаж э, в том виде, как я их даю, да, то есть навыки создания команд продаж, навыки продаж на вебинарах э, в моем родном городе нужны меньшем количестве людей, чем э, я могу найти в интернет. Хм, интересно, понятно, ваша точка зрения понятна. И у меня будет еще один вопрос, э, возможно, он будет несколько, знаете, такой. По а как Вы вообще относитесь к, женщин, к женщинам в бизнесе? Ведь многие говорят, что бизнес – это дело мужское. И кто такая интернет-бизнес-леди, по Вашему мнению? – Ну, то, что бизнес – это дело мужское, я согласна. К сожалению, не всегда получается переложить эту ответственность на мужчину. Да, и в любом случае, каждый человек несет ответственность за свою жизнь, за свое положение в обществе. И, соответственно, женщине, которые не на кого опереться, да, приходится заниматься этим офлайн, было в интернете. Какая разница? Бизнес есть бизнес. Да? То есть, где бы он ни происходил, закон одни и те же. Вот. С другой стороны, это лучше, чем подчиняться кому-то в наемном труде. Потому что здесь ты знаешь, что ты планируешь свой день, свой год. Ты знаешь, когда ты можешь отдохнуть, когда ты можешь поднапрячься, наоборот, да, выложиться на 150%. Вот, и ты знаешь, какие действия тебе нужно сделать. Поэтому я не вижу в этом ничего плохого. Да? То есть женщина, по большому счету, когда руководит домом, да, она занимается тоже делом, да? То есть, пусть она занимается домашним бизнесом, скажем так, управлением домашним, таким кулуарным, и тем не менее она все равно этим занимается. Другое дело, что, конечно же, хорошо, когда деньги в дом приносит мужчина, и он не только добычек, да, но он и сильная сторона семьи, вот, когда эта семья есть. Понятно. То есть, на самом деле, получается, что женщины идут в бизнес, когда там не хватает мужиков. Ну что ж, спасибо вам за эту короткую, но содержательную беседу. Надеюсь, мы увидимся на конференции. Однозначно, Михаил, мы увидимся, да, потому что мы выступаем на этой конференции. Я с нетерпением жду вашего выступления, в том числе. Спасибо. Ну тогда точно увидимся. Счастливо, до свидания, до встречи.